Всем доброго времени. Поговорим сегодня о миндале. Первый год цветения миндаля. На четвертый год он цветет посаженный из зарежка. Вот этому миндалю нынче четвертый год. Вот так он цветет. Такой кустик. Выращен с орешка. Орешки куплены в магазине Семен, семян. И вот три штучки, что ли, там в пакетике. Два отошло. И вот два кустика. Что вам сказать? морозовым переносит практически на ура. Мы его ни разу не закрывали. На зиму ничем не укрывали, один вот маленький кустик там, немножко макушки нынче подмерзли у него, но их срезали, все нормально. А так, в основном, неприхотливый. Как я написано в описании На 4 пятый год Вот он у нас на четвертый год Зацвел Посмотрим Что же будет дальше Если морозы не ударят Обратные Ветрами не обдует То возможно Будут и орешки в следующей части видео мы вам постараемся показать плоды миндаля. Растет он до полутора метров, так написано. Сейчас вот он примерно сантиметров восемьдесят высотой кустик. Посмотрим, как он будет плодоносить, будет ли вообще плодоносить. Ждите продолжение подписывайтесь на канал ставьте колокольчик много чего можем рассказать показать опыт уже на сегодняшний день у нас хватит кому-то что-то интересное рассказать миндаль наверное многие не видели как он цветет и как он вообще произрастает этот орех да и вообще о городах многие не знают, как и что растет, произрастат. Всем добра, здоровья.